В общем, все началось достаточно безобидно. Я захожу к себе в сторис и вижу, вижу, что мой видосик с французским словом закончился. Я думаю, надо добавить новый. Сейчас у меня есть готовый видосик, я просто сейчас посмотрю, как переводится слово шипеть, и все. И запишу. Короче, мне ушло 40 минут. Я, я, я, я абсолютно серьезно. У меня 40 минут, чтобы узнать, как будешь шипеть. В чем проблема? Для обозначения этого действия используются два глагола. Сифле и кроше. Сифле значит свистеть. Кроше значит плевать. Оба они обозначают шипеть во французском языке.